Решил я тут поднять тему воскресного папства. Мои подписчики накидали мне сразу своих комментариев о том, что все это нафиг не надо, воскресное папство это все для того, чтобы у бывшей жены была возможность тобой манипулировать, больше с тебя денег отжать и больше тебе крови свернуть. Ну, Собственно, чем они пользуются очень часто, но тем не менее, мне, например, удалось через эту ситуацию перешагнуть, мне удалось все-таки все сделать так, как я хотел, и мой ребенок этим доволен. Он меня всегда спрашивает «Папа, ты приедешь еще? Ты приедешь на следующей неделе или, может быть, через две недели? Давай, через две недели приезжай еще». Когда я приезжаю, ему пофиг на маму, на бабушку пофиг, если у бабушки в гостях, он тусит со мной, мы с ним ходим, катаемся на велосипедах, запускаем квадрокоптеры, катаемся на электросамокатах, гуляем куда-нибудь, ходим в кафешке вместе, в развлекательные центры. Раньше жена его не отпускала, бывшая со мной, потому что очень боялась, вдруг я украду, вдруг я украду, не верну, ой, что же будет, да он еще маленький и все дела. Но сейчас как-то стала доверять после нескольких лет вот таких свиданий и как бы уже норм. Но большинство моих подписчиков при этом э, утверждает, что нет, это все унижение, мы на это не пойдем. И когда это утверждают, ничего абсолютно не говорят о том, как бы они хотели, чтобы их ребенок рос. У меня такое ощущение, что многим мужчинам на это абсолютно пофиг. И их главный всегда очень частый ответ «А каково тебе видеть бывшую с ее новым хахалем?» А как вы каково тебе знать, что ее кто-то другой там того-сего пятого-десятого? Я говорю, мне пофиг. Мне на самом деле пофиг. Мне всегда интересно, почему мужчины не могут отпустить эту боль. Ну, отправили вы свою жену в свободное плавание. Все, пускай ложится под кого хочет, дружит с кем хочет. Это уже не ваше дело. У вас остался ребенок. И вопрос, хотите ли вы им заниматься? Многие тут же пишут, что как бы да нафиг эти дети нужны, вообще мы все поняли, короче, рожать больше не будем, жениться больше не будем, все норм, мы такие классные прозревшие солисты, альфа-чи, ходим там, меняем РСП каждый день, жрем их борщи, колбасу алиментную, и вот это вот наша удавшаяся, состоявшаяся жизнь. В общем, адекватного ответа э, по вопросам воспитания детей После развода я от своих подписчиков так и не добился. Могу поделиться своим личным опытом, конечно. Но в качестве эксперта я решил позвать Александра Бирюкова. Уж этот-то писатель наверняка разбирается во всех этих темах. И он, пожалуй, вам скажет, как лучше будет вашему ребенку. Когда у него есть воскресный папа. Или когда этого папы нет в принципе. Как будет лучше? Я запланировал стрим с Александром Бирюковым. Стрим состоится в воскресенье, 16 января. Жду всех. Заходите, ставьте лайки заранее до стрима. Это помогает раскрутке. И готовьте ваши вопросы. Можете даже провокационные. Мы попытаемся ответить на все. До встречи 16 января, господа ответственные и безответственные отцы.